Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы делаем второй прогноз для знака весы на сентябрь месяц. Вначале я хочу поблагодарить Елену и Наталью за донаты. Огромная вам благодарность. Ну, а теперь давайте перейдем к раскладу и посмотрим, что ждет вас, дорогие весы, в сентябре, какие задачи перед вами стоят. Итак, первая карта. Карта шут. Дорогие друзья, у вас какой-то новый интересный этап начнется в сентябре, это очень какой-то важный выбор, вот э, шут идет, он впервые идет в какое-то направление, в какую-то жизнь, он начинает вообще жизнь с нуля, да, с нового, кто-то может быть будет переезжать, кто-то может быть что-то э, купит, какую-то недвижимость, кто-то за границу поедет, кто-то новую работу найдет, у кого-то ребенок может быть родиться, это карта еще детей да? или какие-то важные вопросы у детей будут происходить, которые будут радовать. карта неожиданностей, карта неожиданных вот этих выборов, перемен каких-то. но этот выбор очень важный и по этой карте говорят даже иногда, что лучше сделать даже может быть неправильный выбор, чем вообще ничего не предпринимать. Это карта начала и эта карта говорит, что твоя задача, что-то изменить в своей жизни, начать какой-то новый путь, в каком плане, в каком направлении мы дальше посмотрим, да, и увидим, где там, или это вообще на всю жизнь идет, или это на месяц идет, или это в какой-то сфере идет, да, но новое однозначно что-то идет. И даже карта советует рискни, начни что-то новое. важный выбор важный шаг важное решение новый этап новая работа что-то необычное ну а для кого-то это просто либо вопросы детей а еще эта карта имеет значение праздника когда мы гуляем когда мы что-то отмечаем когда мы радуемся какому-то событию да может быть что-то новое вот начали да и отмечаем а может быть кстати да в сентябре в конце сентября у вас начинается дни рождения дорогие весы вас всех с этим поздравляю и, может быть, уже ваши праздники там начались, вы будете отмечать, приглашать там детей, семью, и радостно отмечать вот это событие. Да? Давайте посмотрим. Для тех, конечно, кто в сентябре родился, в конце сентября. Давайте теперь посмотрим события. Двойка чаш, любовь, гармония, союзы, договора, переговоры, примирения. Да? Эта карта очень позитивная, она Говорит, что все гармонизируется в вашей жизни. Если у вас это не так, то это как задача вам идет да? что нужно примириться, нужно договориться, нужно, может быть, заключить какой-то договор или контракт, смотря по обстоятельствам. Да? Но это карта любви, это карта для кого-то, может быть, даже брака, союза. Кто-то выйдет замуж, кто-то женится. Кто-то, может быть, новую работу найдет, да, это как заключить договор взаимовыгодный такой. Очень приятная, хорошая карта для семьи, для любви, да и во всех смыслах. Несет гармонию, радость. Давайте посмотрим вторую карту. Карта Отшельник. Вот у вас с сентября, ну, у многих, да, ну, у всех, в принципе, весов это месяц перед днем рождения, да, и бывает такое, что даны нам силы на год, и к концу года они уже истощаются, подходят к концу, и хочется уединиться. И карта говорит о том, что если вам захочется это сделать, то делайте, потому что надо набраться энергии, надо отдохнуть, надо подвести итоги, надо подумать, а чего я добился, да, в этом году. Какие строил я планы. Пришел я к своим целям или не пришел. И что я планирую на другой год. да Что мне нужно сделать. И это одна из карты добродетель. Да? Первая карта добродетель. Она называется благоразумие. Это означает, что нужно отделить как бы, да, добро и зло. Где у вас. Отделить хорошие дела от плохих. И понять где я поступал неправильно, да, и принять какие-то решения. Кто-то захочет вообще уйти какой-то духовный поезд, да, съездить куда-то, не знаю, в ретрит по святым местам, да, или, может быть, вспомнить предков, пообщаться с родителями. Вот чего-то захочется духовного, и это будет, в принципе, очень хорошо по этой карте. Карта еще говорит, что, может быть, вы будете общаться с пожилым человеком или с опытным каким-то мастером, или с мудрым человеком. А кто-то по этой карте пойдет на пенсию, да, и, может быть, первый раз получит пенсию. Что еще? Поиск собственного пути. И совет по этой карте – согласуй возможности и желания, да, посмотри, что ты хочешь и что ты можешь и из этого построй себе планы на будущий год, да, реальные. Обдумай и оцени последствия своих каких-то действий. Оцени свой опыт, связи свои, цели свои. Учись обходиться малым. А, обрети внутренний какой-то покой. Смотри философски на жизнь. И убедись, принимая решение, ой, убедись, уединись, а, когда ты принимаешь решение, да, чтобы вот эти решения они были приняты лично тобой без давления родни, общества. Вот важное решение какое-то, да, по шуту у нас как задача стоит. Вот карты советуют принимать самостоятельно, да, не слушая никого. И вот, ну самое основное значение прояви благоразумие, поступай как бы благоразумно, никак может быть всегда или не как, может быть, в недавнее какое-то время. Подумай, какие поступки, каким последствиям ведут. Да? Если они приводят тебя не в какое-то ну, не то положение, да может быть, тебе не нравится, как сейчас складываются какие-то обстоятельства. Подумай, что привело в эти обстоятельства. Подумай, какие поступки, какие действия, может быть, какие слова ну и на будущее как бы на будущее запланируй что если ты не хочешь оказываться в каких-то ситуациях да, которые не нравятся что мне не нужно делать и наоборот что нужно делать для того чтобы прийти к другому какому-то результату давайте посмотрим третью карту шестерка Пентакли. это финансовая карта вопросы финансов будут стоять и здесь возможно или вы будете кому-то помогать да, или вам будет оказана помощь но, скорее всего, вам понадобится помощь. Если она вам понадобится, то обязательно найдется банк или какой-то человек, который вам одолжит какую-то сумму, да, или кредит вам займет. Если вы захотите взять кредит, вам одобрит кредит. Или если вам нужна какая-то моральная поддержка, психологическая, то и этого тоже найдете. Поэтому здесь помощь, она тоже играет роль большую, видите, здесь у нас весы, как и на справедливости, да, что все будет по справедливости, вот сколько там вы там где-то вкладываете, да, столько вы и получаете, если вы там помогаете людям и вам помогают, если нет, то значит нет, да, здесь у каждого будет свой результат. Давайте посмотрим, <клышка> ну и как будто поступки какие-то оцениваются, да, как бы судьбой. Давайте посмотрим теперь по работе подсказку. А, суд называется карта. И она говорит, что на работе будет какое-то обновление. А, здесь на этой карте как бы да, людей будет как, а, какой-то новостью. Да, здесь звук ангела. Но о, в жизни это как бывает. Какие-то новости приходят, какие-то кардинальные перемены. Что-то меняется, и оно вдохновляет. Это улучшение, это обновление, это в лучшую сторону какие-то изменения. Поэтому будьте к этому готовы. И карта говорит, что у тебя начинается сейчас переходный на какой-то этап на работе, да. Нужно вот именно на работе. Вот то, что мы говорили, важное решение, да. Вот. Оно вот у вас выходит на работе. По работе нужно принять важное решение. Радикальное изменение жизни, переход на какой-то другой уровень, новый этап в жизни, обновление. Но оно идет через освобождение от чего-то старого. В смысле, что-то должно уйти, что-то нужно закрыть, с чем-то нужно закончить. Да, и через это приходит обновление. Э, редко бывает такое значение, что это воскрешение старого, да, что вы что-то уже делали и э, снова как бы к этому приступаете. Но уже ну, с другой позиции, с позиции другого опыта, набранного да, в жизни, э, с, с, в другой, может быть, должности. Еще одно значение это семья, род, родственники, общение с родственниками. Но здесь как может, если вы ведете, допустим, бизнес, да, может быть, захотите с родственниками создать какое-то дело, или у вас уже есть дело, да, и здесь будут происходить какие-то кардинальные перемены. Может быть, кто-то будет входить в вашу семью, или выходить из семьи, это как-то будет влиять на развитие, да, бизнеса, или дела какого-то, или работы. Ну, важное известие, решительное может быть какой-то разговор на работе да, с, с начальником или с коллегами. А, ну а кто-то по этой карте может найти работу по призванию и перейти на другую, например, работу или начать свое какое-то дело или вот семейный бизнес. Да. Вообще по этой карте активизируется работа у реставраторов, у музейных работников, ну и кто-то работает в добывающей промышленности э, с землей в недрах. Так, что еще у нас здесь? Ну, совет по этой карте. Просто прими важные решения. В смысле, не откладывай, не убегай от него. Не бойся его, а принимай, потому что это ведет к лучшему. И здесь карта как бы говорит, суд он для того и суд, что ты получаешь по своим поступкам. Вот интересно, что у вас вот эта тема прослеживалась. И благоразумие говорило об этом, да, что думай о последствиях своих действий. И вот эта карта говорила, что здесь взвешиваются, да, все твои действия оцениваются. И эта карта говорит о том, что по твоим поступкам ты будешь либо заканчивать что-то, либо получишь новый шанс. В смысле, вот что ты делал, результат будет вот твоего труда, твоих решений. Давайте посмотрим. Но общее значение – это обновление, это решение, это изменение кардинальное. Давайте посмотрим по любви, по отношениям. Рыцарь Жезлов. Здесь карта говорит, что если у вас заканчивались отношения, в смысле они идут, не развиваются, то здесь может быть разрыв, уход. Если у вас все нормально в отношениях, да, крепкая семья, то у вас здесь может наступить какой-то период страсти, когда вы прямо друг в друге вообще друг без друга не можете, постоянно хотите быть вместе и э, сексуальное, да, вот такое вот, как сказать, желание постоянно присутствует, как как в молодости, да, если у вас там давно вы живете, вот как как в молодости такое желание начнется что еще может быть просто отъезд переезд да, движение какое-то в семье может дети куда-то уезжают взрослые переезжают может быть да может вы куда-то уезжаете и вот какая-то тема чего-то отъезда с кем-то может быть расставание и тема вообще поездок движение дороги. Кто-то может поедет отдыхать, кто-то поедет за границу, может быть, кто-то переезжать будет, может быть, за границу, да? Так, так, так. Ну, по отношениям, вот эта страсть, секс, темперамент. Здесь нежелательно спорить, потому что эта карта такая быстрая, она эмоциональная. И здесь, вот, если вы где-то в дороге или что-то, старайтесь смягчать все ситуации, чтобы вот не спорить, не ссориться. Но совместные поездки, если вы вместе едете, как бы это будет хорошо, потому что карта дороги. Совет по этой карте. По этой карте действуй быстро, необходима динамика, активность, если нужно, отправляйся в дорогу. И по этой карте говорят, ку-железо пока горячо, если какие-то ситуации приходят удачные. Предложения, да, что-то купить или продать. Старайтесь, кстати, до 10-го это сделать в сентябре, я говорил, там Меркурий потом пойдет ретро. ретро. И э, вот ловите вот эти какие-то шансы, да, возможности, потому что надо будет быстро действовать. Ну, конечно, все, как добродетель карта говорила, что ты все обдумай, взвешивай, какие будут последствия твоих поступков. Дальше посмотрим карту, колоду мистера Фримана, которая говорит о том, что может помешать, над чем нужно поработать. Так, отрицание мужского или женского, и просто мужское и женское, да? Отрицание мужского и женского, я не идеальный мужчина или женщина, у меня качество противоположного пола, не могу доверять мужчинам или женщинам. Но если я не идеальный мужчина или женщина, себя вообще ругать нельзя. Говорю я себе. Хотя сама тоже делает, себя часто ругает. ну вообще это не надо делать. Потому что когда мы себя ругаем, мы как бы Богу говорим, что Боже, Ты нас создал несовершенными. У нас просто дуальный мир. Мы приходим сюда, чтобы ошибаться, и на ошибках учиться и нарабатывать опыт. И за каждый опыт просто надо благодарить и говорить спасибо, благодарю. Я стал теперь мудрее, опытнее. И если я не, ну, мы себя считаем не идеальный я мужчина или женщина, просто надо подумать, а чего мне не хватает, почему я не идеальна. Да? Если мне надо усилить мужские качества, ну просто надо запланировать, поставить себе цель и сказать, что я теперь буду э, стараться э, принимать решения, да, брать на себя ответственность. Я, может быть, займусь там, не знаю, спортом, буду качаться, чтобы усилить вот эти мужские качества в себе женщина, если вы, допустим, то я тоже так же, да, что, почему я не идеальна, я считаю себя, может быть, там, плохой мам, потому что я много на работе времени провожу, ну, надо планировать, допустим, какие-то каждый день часы, минуты, не знаю, полчаса, час, чтобы поговорить с ребенком, да, спросить о его делах, подумать, как ребенок развивается, куда я хочу его направить, да просто поболтать, поиграть, иногда посмотреть телевизор, куда-то вместе съездить, да, куда-то сходить вместе. Прямо планировать надо, потому что когда у нас нет плана, у нас нет и времени. Но когда мы планируем, у нас появляется время. Если я, допустим, как женщина хочу там, не знаю, похудеть, стать красивее, хочу там чего-то добиться, да, такого по-женски чего-то, ну, это тоже план, это тоже труд, это не надо себя ругать, надо просто запланировать и делать. Второе, у меня качество противоположного пола, ну, это то же самое. Не могу доверять мужчинам или женщинам. Если мы не можем доверять, это значит, что мы сталкивались там с обманом, сталкивались с какими-то неприятными ситуациями, поэтому не верим, не можем доверять. Здесь что можно сказать? Пока мы не доверяем, нам такие люди встречаются. Надо внутри себя менять установку, что есть люди не только такого плана, есть и другие. И когда мы внутри себе это как сказать, сделаем как, как правило, да, понимание, осознание, что есть другие люди, другого плана, то и другие люди начнут нам попадаться на жизненные пути. Мы получаем только то, в чем мы уверены. Если женщина говорит, все мужчины там... Как это называется... Животные козлы. Ну, такой женщине попадаются столько такие, потому что у нее внутри вот эта убежденность есть, а мир исполняет все наши желания. Поэтому, пока мы внутри это не переделаем, если мы считаем, что есть хороший мужчины, есть достойные, есть хорошие семьянины, есть там любящие, да, ну, если мы это внутри имеем, то нам такие люди и придут, и нам такие попадутся. Или мы будем трудиться и такими их сделаем, да, доверяя. Так, давайте вторую сторону посмотрим. Слишком важно быть мужчиной или женщиной. Не хватает мужских или женских черт. Это уже было. Нет равновесия мужского и женского. Так, ну если мы завышаем важность, вот прям мы постоянно об этом думаем, то мы получаем противоположное, да, не надо париться об этом, просто составили план, идем к своим цели. Там занимаемся, наряжаемся, красимся, рюшечки, туфельки, если мы женщины, да? кому что, ногти, там реснички, может быть, если это нравится. да, и, и все. А вот чтобы париться, сидеть, переживать, себя ругать, это неправильный путь, это даст только обратный эффект. Давайте теперь посмотрим колоду. Трансерфинг реальности, который учит нас, меняя свои мысли, мировоззрение, менять свою окружающую действительность. Пятерка разума. Поляризация сравнения. Вот такая карта. Карта говорит о том, что когда мы сравниваем себя с окружающими, с другими людьми, то мы получаем комплекс неполноценности и чувствуем себя несчастными. Потому что нам показывают телевидение, да, нам показывают там модные журналы, нам показывают, навязывается вот этот стереотип, что вот, допустим, худая-прихудая девушка – это талон красоты, и все стремятся к этому. Или нам показывают богатый образ жизни – это вот прям счастье. Да? Ну, Спросите, допустим, людей, да, кто имеет богатство, насколько они счастливы, все ли они счастливы. Конечно, есть и, и такие, и такие найдутся. Но а, не факт, что это для вас, да, счастье, потому что для вас может быть счастье а, воспитывать детей, для вас может быть счастье быть с любимым рядом, для вас может быть счастье заниматься любимым делом, да, а, совсем не то, что вот показывают. А многие люди просто тратят всю жизнь для того, чтобы достичь чего-то такого же, что показывают по телевизору, да, достичь какого-то богатства и просто стирают на этом в этой беготне круговерьте здоровье и так они не успевают пожить, поэтому здесь у каждого свое счастье гнаться за этим не надо за чужим и вот что здесь говорим ли о комплексе неполноценности когда мы себя сравниваем с другими да у нас начинается то, что я не такой хороший как другие но этим вы принижаете свои достоинства кто-то наоборот имеет комплекс превосходства, да, я лучше других, я там умнее других, это тоже перебор, это тоже неправильно. У маятника есть правило. Стань таким, как я, делай, как я, но вы не поддавайтесь. Позвольте себе быть собой. Не, не надо сливаться с толпой, становиться как все. А другим дайте право быть другими. Вот они хотят, допустим, таких целей. Они идут к ним, значит, это им надо, это их выбор. А я иду к своей цели. А для этого надо послушать себя внутри, а что я хочу вообще, что для меня важно, что для меня в приоритете. Работа, семья, деньги, чувства, эмоции, что? что или духовное развитие, что я хочу. Хотя это, конечно, все лучше э, в равновесии, да, и, и того, и другого, и третьего. Так, если вы покинете этот строй, вот, который идет за телевидением, да, за навязанными какими-то целями то вы, то вот этот строй последует за вами, вас посчитают новым стандартом, раз вы не в толпе, значит вы какой-то интересный, значит что-то у вас какие-то идеи, есть мысли интересные, да, и вот, и часть вот этого строя, она пойдет за вами, потому что будет интересно, он не как все, да, или она не как все. Людям вообще нет дела до ваших недостатков каких-то, это вы только о них думаете, что я там чего-то недостойный или они не такой, как другие Лидером становится тот, кто не, не советуется с другими. Тот, кто не спрашивает, как мне поступить, да, что мне делать. И тот человек, который никому не подражает, а делает сам по-своему. Он сам устанавливает себе достойную какую-то оценку. Он сам знает, что сделать, и он не заискивает ни перед кем, не пытается никому ничего доказать. А когда вы сами себе поставите достойную оценку, то другие люди окружающие, они внутренне чувствуют вашу уверенность в себе и начнут к вам относиться точно так же, с уважением. Поэтому самое важное, если вы хотите, чтобы мир как к вам как-то относился, любил, там, уважал, ценил, вы сначала сами себя цените, сами себя уважаете. и тогда все окружающие с этим просто согласятся. Итак, дорогие весы, дорогие друзья, те весы, у кого дни рождения начинаются, я вас поздравляю, желаю успеха, удачи, ну и вообще всем желаю, да, весам, не только у кого дни рождения. Пускай в этом месяце у вас вот этот шикарный расклад проиграется, у вас начнется новая жизнь, успешная, с чистого листа, только проявляйте благоразумие, да, не берите лишних денег, если вам это не надо, потому что это еще и в зависимости загоняет и у вас такая чудесная карта, двойка чаш, когда вы можете любить, наслаждаться жизнью, заключать союзы, договора, примиряться, используйте это. На работе у вас кардинально ждут перемены. Дома много движений, активности, да, секса, драйва, любви или поездок. Не запаривайтесь сильно насчет мужского или женского. Просто ставьте себе цели, которые вы хотите достичь, и идите к ним. Ну и не забывайте, что ни с кем себя не сравнивать, идите своей дорогой, своим путем, и тогда другие будут идти за вами. Удачи, до новых встреч, до свидания.